Трасса на Екатеринбург, назад в Тюмень, налево в Курган, полностью перекрыта. Ну все, кошмар прям на, го... на глазах разгорается. Это вообще жесть, пипец. Это вот по дороге к Ревтинской. Там дальше вообще кумар стоит, ничего не видно. подходит к нам прям. Вот. Пожар. Скорость распространения просто вообще ужасает Просто ужасает